Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю видео, которое я увидела у Влада Бумаги на канале. Мне оно безумно понравилось, и я тоже захотела его снять и порадовать своих подписчиков таким интересным видео. Сегодня я вместе со своими гостями, а именно Василисой Даванковой! Привет! И Никита и Морозовым, ака МС пельмень. Перфе, лучше говорите же. Уже, уже перфе? Да. Ты уже перфе? Пельмень да. это типа из какого-то 2012 года? Это два 20 года назад я был перфей, э, пельменем. Это Никита Морозов, ака... Пока, Сегодня мы с ребятами будем рисовать еду, которая будет стоять перед нами. У нас на все это будет 30 секунд, и тот, кто хуже всего нарисует, будет ее есть. это прям натюрморты такие, типа вот? Конечно, мы как будем. в школе, знаешь, да, да, да. виноградинок, цветочек, яблочек. Цветотени, пожалуйста. Цветотени, да, пожалуйста, а потом будешь получать зачет или не зачет. Я думаю, что ребятам будет приятно, если вы заскочите к ним на канал, напишите им приятные комментарии и подпишитесь на них тоже. Все ссылочки в описании, так что обязательно чекните, поддержите, ребят. Но прежде, чем мы начнем это видео, я хочу, чтобы вы меня немножечко поддержали. На канале Золотое Яблоко вышло видео, где мы с Ариной Даниловой немножечко соревнуемся друг с другом. Это получился очень крутой и забавный ролик. Я надеюсь, что он вам понравится. О, Господи! Что это? Давай, давай. Как тебе объясню? Господи, как я не люблю звонить людям. Да, да, Нет, ответим. нет. нет, нет! Близко тут. Да. Близко. Так, так, так, так. Обязательно переходите на этот канал, смотрите этот классный ролик и пишите, за кого вы болели, за меня или за Арину. Смотрите, я подготовила для каждого из нас вот такие вот замечательные, просто очаровательные таблички, на которых написаны буквы В. Mm -hmm. Василиса, Т. Тилька, Н. Никита Ну вот, значит, мне не понравилось, как нарисовала, допустим, Василиса, я поднимаю табличку говорю, говорю Мне не кучу. нравится, да okay. Ты там подняла Никита, а ты тоже подняла Василису, uh -huh. и Василиса, собственно, это рисует Все логично, логично Можем начинать не рисовать У нас Давай. будет 30 секунд на рисовку, и можно в студию первой что-то из еды Это какое то блин, я видела что это такое. Все надо нарисовать. Ну ведь ему все надо нарисовать. Я тоже удивлена. Я думала будет меньше. Блин, да как так-то? И все рисуют одно и тоже, да? Да, да? Это похоже. Это похоже. Это очень похоже. Все за бред, господи! Капец! А он будет северинкать там, типа. А где розовый то Себя чувствую. Да, 10 секунд осталось, конечно. Вот это, конечно, я рисую. Я у мамы художник. Я у мамы художник. Что это? Еще за черную прослойку. Все, секунда! Черная прослойка! Все, стоп! Может быть это не чья? Нет, я даже не знаю Да не знаю, Никита, не знаю, честно Ну да, что ты как-то, сомнительно выглядишь, да? Ладно, Никит, ну как бы прости На самом деле лакрица это что-то похоже на ксироп от кашля Итак, я пробую Давай Вкус тебе зашло? Ну это неплохо Между прочим, люди делятся на два типа Те, кто любят лакрицию, те, кто ненавидят лакрицу. Что oh, это? Это арбуз мертвый? Или что с ним? Маринованный арбуз? Что это? Я ненавижу. Это моченый арбуз. Моченый? Моченый. Знаете, есть такая моченые яблочки есть, которые в закрутках бабушки делают. А в чем он? Моченый? В Название моченое странное. Но взяли вы и замочили. Три. Блин, какие цвета там. Зеленый. Красный. Я бы поспорила, что он зеленый, знаешь, бля. Да, у меня же очень получается. Он говорит, такой. Тебе нужно сегодняшний нарисовать палочку. Блин, он подкусный немножко, как будто. Забей. А надо его украсить, но было украсить. Конечно. Разукрашивай! Блин, я не нарисовала семечку! Семечку Слушай, ну у меня точно не самый худший У меня точно не самый худший есть! Ну ладно! Ну как бы у тебя вот какой-то коричневый Ну а потому что это, а что это зеленый по-вашему цвет? Ну, вот такой болотный, болотный. <с Feeling sound> Ну вот там то и дело, цвет говна, <сủ> поэтому я коричневый ладно, я же Я шевелся у на тебя не выливайся Пахнет прям отвратненько Пахнет мокрой тряпочкой, да. На вид мокрой тряпочкой На вид мокрой тряпочкой Не вздыхай. Давай, приятно он соленый, блядь. Соленый? Похоже, чуть больше. А это специально делают или, или вы это для видео? Специально. То это есть реально кто-то это ест? Это закрутка такая. Да это такая гадость. Он еще ест несколько. Ну, я себе. Да, Это гадость. Да. Такая да. гадость, да. Ух, она еще какой-то горький, нет? Я не знаю, кто делает вот эту штуку и кто, и что за возвращение придумал арбуз, Покажи. который соленый какой-то. Фу, <laughs> это... <свист> <свист> О, это лук, госп... А какого рисовать там? <свист> как Я лук? постоянно путаю. <свист> Блин. Как рисовать уже... Раздел, подумаем. Так, раз, два, три. Чем его рисовать -то? Он такой, типа. <свист> он <свист> типа он вот такой вот, короче, Вообще как фильми. Вот такой Я только круг смог нарисовать правильно. <свист> вот такой вот он. Тут вот такая у него штучка. И он так делится, как, -как другой. Это там меня какой-то лук, какую то лук! Получилось, это не чеснок, это какой-то лук. Ребята, у меня все плохо. Блин. Это что такое? Дебил какой-то, что нарисовал? Не, ну блин. Мне кажется, все понятно, нет? Мне так стыдно, что. Но у меня есть сходство с. Эм... У тебя пачка балерины. У меня есть сходство. У тебя просто. Это типа бикини сверху. Да. Но мы смотрим сбоку. Прости, пожалуйста. Ну как моя Только потому что Усилиса вот чуть-чуть что-то вот есть какие-то. Ну ладно, ладно, ладно. Ну не а что-то да. черта не надо Ну ракушка лучше смотрится. Зубы какие-то впуклые. Вспоминаю детство. Ты так ел, детство? Садики, давай. Садики заставляли <с infirm> есть. У нее травма. Детство и блогерство. Нормально. Красавчика вообще. Ну, зато мы теперь знаем, что ты не вампир О, О неплохо, да. А что так резко почувствовали? Ой, <сс chord> я не знаю, как сильки рядом с тобой сидеть. Ух, меня такой. Денис, он морщится уже. Я не понимаю зелень. Я ни разу в жизни елся Я когда видел, когда родители кушали Я тоже не ела, но я ненавижу Я нет. Это язык Чей? В смысле язык? Говяжий язык Бедная говяжья Таймер пошел Блин, а как же его Оно опять, наверное, черным рисовать с какими-то Блин, я сейчас не успею Какой-то колпак получился. Какое дерьмо, ребят. А как язычки нарисовать? Они серые, они серые, они серые. Какие-то листики, цветочки. Это называется, я на уроке биологии рисую инфузорию туфель. Ну, как бы... Просто. Мне кажется, как-то пропускаем, как... да? Мне кажется, все сложались здесь. Может, пропустим? Или давайте каждый, каждый. За счет того, что мы вот каждый дерьмово нарисовали, каждый по чуть-чуть сидим. По идее, конечно. А я согласна с ним. Да ты выбирай. выбираешь. Выбери! просто но мне у Василисы больше всех не нравится, честно У меня больше всех не нравится? Отлично! Оператор выбрал, мы не смогли определиться Ты красавчик, конечно Не думай об этом нормально, на самом деле Нормально, да? Больше носы воротили, да? Ну ладно, слава богу, я боялась, что я приблизюсь реально конкретно здесь просто Это тараканы? Жуки, да Вы Я никогда в жизни не кушала их Вы вообще извращенцы, это капец 30 секунд пошли перный бабай. Как же их? Мне... я не знаю, как. <сосint> Какое говно получается тебя? Я я правда пытаюсь. Из-за того, что я вижу, меня получалось. У меня получилось Прости, Наташ, что просто без шансов. Это надо было умудриться как говно еще нарисовать, мне кажется. Это, ты, конечно, превзошло себя просто. Ну, все понятно, не? Да, ну, ладно. Что-то не могу смотреть на них, блевать Наверное, Не, ну у меня там уже жопа говно торчит. Надо найти чистого. Ну, ну, везде. Они все... Обкаканные под, под, под, Они все когда умирали когда, Да, умирали, конечно Блин, а у этого голова большая Давай, вот это, вот видишь, нормальный братик лежит Да, он что, красивый. Да они все они такие Они все некрасивые Ну давай, кушай а -а -а, Не могу это сделать Я тебе смогу водички дать а -а -а, К нему головка Фу -фу -фу. И как на вкус Мне кажется, как сухарик, нет? Ну на вкус, как шелушки от семечек слушай, но ну это будет чили. легко нарисовать, не я кажется? я острое не но это перчик. я никогда чили. не перст не ел ну, ну тут вроде просто его рисовать даже можно не торопиться да <laughs> можно нарисовать такую, эту кривую сопельку рисуем кривую сопельку вот похоже на ножку балерины, я считаю мне. я такую ножку видела в ну, кривоногой видимо Смотри, ну мы прям хорошо идем Я только не успела... Все время Слушай, Никита, да, хорошо Хорошо? хорошо? хорошо. Мастер по рисованию этой О, штучки хор... Я забыл, хор... это, это, это шту называется Перчик это называется Перчик эта штучка. штучка называется Слушай, вот из твоего рисунка можно логотип какой-то бренда сделать. Я По считаю, это положительный отзыв. Тебе нужно обратиться к Лебедеву и возьми меня к себе. Я умею полузакрашенные перчики рисовать. Ну, я понял, за кого голосовать. Ну, я типа чисто вот так сделаю, да. Это ничего не решит, это ничего не решит. Очень много давайте я так скажу Кусай, ну жуй, а жуй Пока ничего не должно <свист> прийти Я, я начинаю что и уже скинуть Мне кажется, это перебор чуть-чуть, нет? Воды, вода Только внука. это... <свист> <свист> <свист> он острый Вау. Никогда не делайте Так <свист> Лимончик, лимончик. Кстати, тебе хорошо после перца будет. Найдет, мне кажется, только добавится что-нибудь, кислота какая-нибудь. Мне ещё нужно умудряться в перерыве обсасывать. Так, ну тут, в принципе... Чёрт, говно. Хоть получается. Не Увидимые рисунки просто. Да. Я стараюсь. После перца я правда... Блин, что-то я чувствую, что у меня что-то идёт не по плану, ребят. Ну, Похоже на использованный этот Во, ну у тебя получше получается чувак Ну все понятно, да? Это яичница, это хачапури <с -itchens> Да, это Да, хачапури да. Блин, захотелось я тебя, Обожаю yeah. хачапури Я просто укушу, да? Да делай, ну делай что хочешь Можешь сок выдавить в рот, кстати, мне кажется У меня вообще даже слюни не текут у тебя больше ничего не будет. У меня дает. Он еще знает. Нет, нормально. Нормально? Да. Ну, есть, можно. Ну, я думаю, он тут есть смысл рисовать коричневым. Ой, какой убогий получился. Он сам по себе убогий. Ну да, он вообще в природе не получился. Кавна, я что нарисовал? Не понимаю. У меня какая-то уфельдяпкая. Че ты нарисовала? Крес? Я даже стараться не буду. Все понятно, нет? У меня какой то некроман. Странно нарисовала. Ну, в смысле? Я нарисовала как вижу. Ну, кстати, я вижу, кто здесь проиграл, кажется. Я да? Да. да. Что как женщина нарисовала? Секретный ресторан. Значит, Люди из нарисовала. Да. А он что, не в форме креста? Нет, мне, Василий. Он, он, он больше в форме, как раз таки, которую Никита нарисовал. Мне кажется, у меня проблемы со зрением, нет? Василиса, он не крест, он крест. Ну чуть-чуть есть, но не хватает. Ну, не так. Но ты переборщила тогда с крестом, уж. Да и концы слишком квадратные. <зас> Засрали да. полностью все. Вот вы. Тут как бы очевидно, Василиса, прости, я про тебя, но у тебя реально какой-то крест Буква. Никита постарался да, вообще. Я раз. Я просто... Я, просто... Это, это его тема. Вот что рисует Никита mm. сегодня весь Акстрахт день. Структуру. Он пытался нарисовать имбирь. Да, как картошка выглядит. Представь, что это картошка. пикантная картошка. У нас есть молоко для запивания. И водичка газированная. Фу, ой, ой! Вообще воняет. ой, острый. острый. Острый. Я даже не могу понять. Он, знаешь, не то, что как будто острый, он жжется вот. Вот такое вот у нас получилось видео. По итогам я проиграла. Не знаю, почему Василиса падает. По-моему, у меня больше всего... хам тут вот, вот это потяжелее было. Вот это было потяжелее. Кабанчик, кабанчик. Да, такой если вы досмотрели это видео до конца, то пишите хэштег пельмень, если вы понимаете, о чем мы. Я буду обязательно находить такие комментарии и постараюсь их все пролайкать. Ну а вы, скажите ваши впечатления сегодняшней сегодняшней... Сегодняшнем... Я просто язык жжется угу. еще. Нет. Ну, у меня достаточно неплохо сложилась игра, я бы сказала, это самым неприятным... Моя было. игра, и... моя игра. Она, Она мне принадлежит и таким же, как, как и я. Имбирь был не очень, язык зашел на ура, я рад. А ты что скажешь? Чесночный Джо был самый лучший Сейчас словаться пойду, кстати Давай, удачи тебе Я надеюсь, что это видео вам понравилось Пишите ваше мнение в комментарии Пишите, что бы вы не смогли съесть Как вам, кстати, наши шедевры рисования Спасибо, что вы были с нами Не забывайте подписываться на наши каналы. Все ссылочки в описании Поддержите лайками И всем пока, Никитин. Ну давай, ну давай, ну давай Скажи про лайк Всем пока